Итак, для того чтобы сделать покупку мастерах жизни заходим на сайт выбираем категорию выбираем категорию вот они у нас категории допустим до да? наш маркет товаров это продукты питания квартиры посуточно сейчас мы тянут Квартиры посуточно, образование, авторские туры, это путешествия. То есть, это, допустим, когда коронавирус закончится, можно будет купить себе тур путешествия. Обменник, валюту надо поменять, купить перфекты, продать, пожалуйста. Можно делать через нас и получать на это еще проценты. Но да, серьезно. Ходит... Дальше. Топливо даром. Да, это покупка э, топливных талонов. Допустим, вы хотите куда-то поехать, надо машину заправить. Вы выбираете, э, допустим, купить дизель, вот БРСМ, да, э, по 20 гривен за литр. Вот 20 гривен 40 копеек за литр. Нажимаешь, купить 50 литров, нажимаешь да. Здесь делаешь оплату. Вот она у нас открывается тут же банковские реквизиты вбиваются, кнопочка оплатить и вы получили топливный талон, которым Оплатили. Дальше. Следующий момент. Решили вы купить какую-то посуду. Вы нажимаете посуда. Сейчас ассортимент будет около 10 тысяч наименований. Это и сковородки, и кастрюли, и так далее. Ну, допустим, вы решили купить чайник, да? Тут может быть а, еще какие-то ножи, набор ножей вам надо купить. Вы нажали. Купить со 100% кэшбэком. Вы нажимаете. Точно так же. А, оплачиваете. Прямо банковской карточкой вам доставляют на дом вот если сумма если сумма больше тысячи гривен то доставка бесплатная надо вам купить а дима в вот этом процессе немножко становиться то есть мы оплатили и потом после этого с вами связывается наш менеджер угу. уточняя там вы когда вы оплачиваете вы указываете новую почту или укрпочту там есть сервисы куда можно доставить и вам доставляется этот продукт на дом в этот момент э, сумма э, данного процесса отображается у тебя в кабинете угу. э, на карте э, а то есть все таки регистрация в, на сайте нужна да если вы допустим купили но не, еще не зарегистрированы, то наш менеджер вас спросит, вас кто-то пригласил, или вы хотели бы получить стопроцентный кэшбэк. Если вы хотели бы получить стопроцентный кэшбэк, в этом, случае, в этом случае мы вам сбросим ссылку либо того человека, который mm -hmm. то есть вас зарегистрирует, mm -hmm. и вы начнете получать. Потом ваша задача будет просто нажать и получить его на банковскую карточку. Банковскую карту для получения кэшбэка вы можете установить как свою, так и заказать нашу банковскую карту, нажав на вот эту вот кнопочку. Она сразу же вас перебросит на э, а, сервис. То есть уже, уже не обязательно, да, Сколько... Uh, именно по uh, Сюда Именно uh, По этому самому uh, По платежам uh, Безусловного базового дохода Нет обязаловки Вообще, наверное чуть-чуть дальше Дальше у нас сейчас есть возможность uh, Допустим Приобретать бытовую технику Девайсы Вот если мы нажмем девайсы То здесь сейчас пока что только один вид Это наручные часы, вот мы видим, да, то есть вот то, что мы предлагаем ходить и получать за это деньги. Сегодня буквально уже будут выложены здесь смартфоны, планшеты, ноутбуки и так далее. И подобное. То есть подписан договор на... Вы просто заходите, подписывайтесь на этот сервис и вам сюда будут приходить Куча, куча, куча информации о том, какие у нас есть предложения. Со стопроцентным возвратом и с подальшим предложением. То есть это очень выгодно. Так, возвращаемся назад. тему назад возвращаемся? Вот сюда идем. А теперь детский мир. Ребенку на Новый год надо купить делать подарок какой-то. да. То есть, окей, вопросов нет. Опять же, вы зашли. Здесь 3D-ручка. Но сейчас это очень модная игрушка. Да? Или, допустим, вы хотите подарить вот такой вот набор для рисования. То есть тут 208 предметов всяких разных. Пожалуйста, за 20 долларов вы получаете обалденные наборы в пластике и так далее. Розовый или голубой для мальчиков. А, вот дальше нарисованная э, машинка которая ездит по нарисованной траектории для ребенка мальчишки вообще идеальный э, новогодний, подарок. новогодний подарок да то есть грубо говоря мы мы понимаем так ладно давай на назад дальше это по поводу игрушек там много всяких разных то есть огромный ассортимент следующий момент но понятно что на сегодняшний день там бытовая техника я не буду сейчас уже нажимать тысячи мелочей это моющие чистящие носки трусы а вот еще продуктовый продуктовый магазин сейчас здесь ассортимент небольшой поэтому лучше пользоваться вот этим вот наш маркет здесь вы выбираете консервы, крупы и так далее, заказываете через наш сервис и получаете 100% возврат на обычные продукты. Если мы с вами зайдем и посмотрим даже расценки на данный продукт, вы увидите, что они такие же, как в обычных магазинах, как в Сельпо, 26 гривен хорошая Доставка, сорбина. Да? Доставка, за наш счет, если больше, чем на 1000 гривен. Ну, это круто, элементарно. Круто. То есть это сейчас во времена нашего локдауна. Локдауна это просто шоколад. То есть, грубо говоря, мы сейчас мы не предлагаем вам покупать какой-то один вид товаров. мы предлагаем все, что вы делаете в, след... в этом году у нас 16 направлений можно включить назад у нас 16 направлений вот. Далее следующий момент. Приняли решение, вы, допустим, вам надо куда-то поехать, забронировать столик или доставку пиццы. Вы нажимаете кафе, бары, рестораны. Вы выбираете. Вы сидите дома. Вам никуда не хочется выбираться. Сейчас праздник. Вы решили заказать. Просто-напросто. Нажали, на, нажали начать. Выбрали Украина. И нажали заказать столик или доставка. Выбираете город, в котором вы хотите сделать заказ. И, пожалуйста, вас спрашивают, из какого ресторана вы хотите заказать? То есть, ну и так далее, и тому подобное. Просто понажимайте на кнопочки и попроверяйте, как это работает. Круто. В наше время это очень. То есть получать сто возврат за отмечание корпоратива э, где-нибудь в кафе или за то, что тебе просто суши или шашлык доставят домой, это прикольно. Но вот этой фразе 100% возврат можно немножко поподробнее, чтобы люди вот четко понимали? Да, конечно. Э, как возвращается 100% возврат? На самом деле здесь возвращается больше, чем 100%, потому что выплачивается в пределах 5% каждый месяц от суммы покупки. Допустим, вы сходили в кафе или заказали пиццу на 1000 гривен допустим там на 500 гривен вот вы с друзьями посидели дома отметили новый год на 1000 гривен заказали продукции и что у вас получается получается интересная вещь вы каждый месяц 1000 гривен будете получать 50 гривен первый год второй год третий год то есть грубо говоря вы будете получать регулярно выплату на вашу банковскую карту на любую хоть на перфекты хоть на яндекс деньги в размере приблизительно 5 процентов да вот сейчас открываем мы э, кабинет партнера э, кабинет партнера вот он у нас мы нажимаем вот и вот здесь вот, вот вы видите да то есть э, сделал э, сделан был Товарооборот по безусловному базовому доходу. И вот пришло уже, видите, до да, 3 доллара 37 центов, которые можно поставить. Я с, уже заработал. Да, с этого кабинета можно нажать на кнопочку Вывод средств. Здесь вот нажать подать заявку. Вбить вот сюда номер банковской карточки Только кроме банковской карты Надо указать именно наименование банка Или Perfect Money Выбрать счет, с которого вы будете платить Допустим, безусловный базовый доход Вот, вот вы выбираете И э, вбить номер телефона и сумму И все И нажать подать заявку И после этого вы на свою банковскую карточку За то, что вы один раз посидели в кафе Каждый месяц будете получать доход на чашку кофе это же прикольно купили себе а, тот же к примеру чайник и каждый месяц получаете пачку чая или пачку кофе в подарок это же прикольно прикольно, прикольно. покупайте у нас и получайте за этот доход вот и все что мы хотим вам предложить с проекта мастера жизни Вот это вот новогодний подарок для всех все спасибо огромное ну, люди давайте разберемся потому что реально интересное предложение за те же самые деньги которые мы покупаем в обыкновенных магазинах все то же самое, только еще и стопроцентный кэшбэк. Давайте не будем верить, а давайте проверим. Всем здравия и благоразумия. Всего хорошего.